Несчастный случай. В палатке меня, Жора! Несчастный случай. Ой, черт, брат, черт! Ничего не случится, ничего не случится, ничего не случится. Вы знаете, что такое тетуанви? Болезнь, отвращение их жизни. а лекарств нет. Может быть, эта болезнь всегда оканчивается несчастным случаем. Может, это действительно не случай вовсе. В палатку меня жорстко. Хочется честь. Просто хочется честь. Ничестный случай. Хочется честь. Палацу, меня жор. У меня жена! Ну ладно, о пустом поговорили, давай по делу